Давай разбить, пожалуйста. Да. Ух Пять И это, Все, блядь. О, Вот здесь Что-то Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Ой, чихай, чихай, чихай, чихай, Чего ты? Я не пущу. Что-то чё? все все uncomfortable пока все Я просто покажу Понят你就 Я Что ж ты Чем ты <спасибо>. ж <смех> <Неку, давай. смех> <смех> Не, нет. что Bible goes up Это Да, потикал. Да,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 multim��들 yep, Левд福 yep. yep, yep. yep, yep. yep, yep. Или у него вот.